А, чёрт, сопротивление сильнее, чем, прошу прощения. Леть. Давай, давай, давай, давай, давай. А, то есть, ух ты, тут еще и надо кнопки нажимать. Ну, разные, по крайней мере. Я просто думал, что будут одни и те же. Ага, костюм я мне в баб. На тебе придется поторопиться. Давай, поднимайся, не тормози. Куда? Кажется, я знаю куда. Но тут спуск. Спастись, Спастись от потопа добраться до, до вертолета. Добраться до вертолета. Эм, это и на время? Или это так? Для галочки. Ну ладно, погнали. Я надеюсь, что это не на время, если честно. Или на время. Отлично. Барьер снят. Иди, Алькатрас. Ты должен выбраться живым. Вся надежда только на тебя и твой костюм. Ага. Ну, понятно, блядь. Коник по-другому так чисто. Для галочки. А, сейчас меня покажу, да, куда снесет? А, у меня даже костюм в шоке от того, как меня сносит. Анализ Родные ткани готов. Составлена запись наноформы. Идет регистрация совместимости. Готовность 76%. Требуется блокирующий протокол. То есть он до сих пор все это время анализировал. Пока эта штука была важна. О, вон он у меня живой там лежит. Он должен быть где-то здесь. Да, если этот бус дал нам верное указание. И если этот парень не утонул. Чертов пентагон. Нет, ты можешь в это поверить, а? Оставить в покое. не вижу, где? Да, он там. Катак. А, они не будут с ним справляются Алькатран! это я чайно помнишь меня <смеш> блять какой нахуй пистолет блять ну вы чё нахуй что с тобой случилось такой ну, посмотрел мне, такие в костюме блять я у кого а че меня дадут на частицы за О, красавцы пацаны все за меня сделали вообще а, красотуля Спасибо. до точки сбора. Ага. То есть, чем больше мы убьем, тем больше выживет. Хорошо, это мы можем. А, поддержать группу. На это надо поговорить, да, с тобой? Нет? Или что? Блять, они меня ждали, когда я поднимусь обратно. Ю, Пусаны, это гениально Пистолет крутой Но мне бы мой пулемет Мне так бесит, когда в этих играх отнимают оружие Она же могла Майкет просто висеть тебе Оно тебе пригодится. Конечно Так, подрывник Попробуем Ага Вот и попробовали Вот и попробовали Так, ладно Вот еще что-то лежит Интересно в речатке, Слышу вас, сэр. Кальмары давят со всех сторон. Нужно Где? отступать, сэр. Вы нашли этого парня в костюме? Да, мы его нашли. Оставайтесь на месте, идем к вам. Отлично, только быстрее. Нас осталось мало. Вы слышали приказ? Вперед! Так, поддержка. Исследовать пойдем. Ай не допрыгиваю, ай не допрыгиваю, ай не допрыгиваю. А как туда залезть? Через мост надо было? А, через скалу, все, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас, пацаны, только ни на кого не нарывайтесь, пожалуйста, у меня тут надо исследовать. Блин, ну оказывается-то. Можно и так эти всякие находить, наверное, сувенирчики. Да? Так, ну-ка Б. Исследовать. Что там? Там что-то интересное. О, О, -о, О, вот это я не зря включил этот костюмчик. Ой, не зря. Смотрите, пушку не могу поднять. А, нет, могу. Что это? Это снайперская он Мне больше нравится. Тут с подрывник не такой интересный. Не Так, надо исследовать. Дают исследовать, исследуй. И... Опа. Хватайся! Так, иначе, что мы тут будем смотреть? Машину пнуть это неинтересно, водичку умыться я уже умывался. Тут ничего интересного. Так, не понял, блядь. И все ради этого? Я в шоке. Все-все, пацаны, я иду к вам. Оружие я себе нашел. Доступные практические возможности. Где-где-где-где? Кто там? где там? Кто там? А, вижу. Ладно, пацаны, разбирайтесь, пока я знаю, вы бессмертны. Или не бессмертны. Так вот то пистолета, блядь. Нет, пистолеты не интересны, да? Стоять, блядь. Какую гранату, подожди, у меня тут эти. Ух ты, нихера их тут. Ах, снайперчик правда не хватает. Сейчас бы я их всех пвкшивал бы. Они снизу идут, а я сверху. Вот это я красавчик. Так, я понял, надо пацанов реально оберегать. Но это я, в принципе, могу. Блин, вот с такой пушки стрелять не очень удобно. Но пацаны, походу, реально умирают. как стреляет. Сзади кто стреляет. Да беги ты, ёб твою мать. А? Мое? Тоже мое? Где-то здесь должно было быть. Где там? Кто там? Сейчас мы его в рукопашку вынесем, ебать. Ай-яй, ай-ай, ай. Примели совсем. Блядь, блядь. Сейчас их хотя бы много. Блять, патроны кончились. Я в шоке. Блять. Блять, сдохни ты тварь! Бля, рукопашку вынес, ебать. Вот это я машина. и сюда блядь. мне нравится их выносить прикольно так наконец снайпер блядь а сблизи то она ничего такой пистолетик то Да подожди ты, возьми ракетницу, блять, гиблан Быстрее, пока не Да ладно, блять Нахуя, блять, ее брал Бесполезная хуйня Жизнь в это я вкус. Блять, только что отсюда пришел, чтобы обратно прийти туда По-моему, это гениально Блять, откуда вы стреляете, блядь? Я нихера не могу понять А, все вижу и сюда, блядь. Подожди, все как так куда двигаем тут еще один а где то Все, ну, все, все я все, все, все уничтожаю, что могу. What? Я, оказывается, еще и без брони все это ходил. Я думал, что она у меня включена, если честно. Вот он что, костюмчик с секонд хенда делает. Ух, энергии мало. Пойдем, пойдем, все. Так, ну четверо, Так и было. Никто не умер. Я бы даже сказал, что это достижение. Ой, сейчас здесь западня будет. Ой, сейчас здесь западня будет. У -у -у. <связать> Ой, ну наконец-то, блядь. Где пистолет? Хорошо, хорошо Да какой, блядь, верни пулемет, этот Снайпер, мне взрывчатка нужна. Блин, смотрите, а тут диванчики Тут можно, в принципе, неплохо так посидеть, кайфануть. Они еще дверь чем-то завалили Так, ну и снайперка на 12 патронов Этого, конечно, маловато Вперед, мы остаемся здесь. Да понял я уже Доступные практические возможности. Москва включена. Ебать! Ебать, что это сейчас было, блять, по мне, такое больное. А, это было, я понял. Тихо, тихо, уйди. Если получится, постарайся все-таки не лезть в моем костюмчике. Ценой в миллиард самое белое. Хорошо Да, я и так осторожен Видел, как я уклоняюсь, блять? Да понял, я понял, не дурак Где эта тварь, блять? Блять Блять Не падали мне как шпрота кидают налево и направо, нахуй Ух! Блять, блять, блять, ящик, ящик. Давай, беги. Беги. Патроны. Взрывчатка есть. Боезапас есть. Фух. Так, включаем. А, ну он сейчас меня увидит? И я его просто с рукопашки вынес. Да что такое то Почему они сильнее меня? Не, ну это в принципе логично, почему? Сука. Сейчас я броник, дать, подключу на... Вынес козла. Матсу что, ты тоже, блядь? Хочешь, блядь, леща получить? Патинского. Так да кто меня еще пнул-то? Он же умер. А че не лись ты в пекло, когда есть такая возможность, блядь, надавать пиздюлей. Да и костюм прокачать. Сейчас мы вот так вот сделаем, пожалуйста. Ага, я понял. Ебать, ему прям леща прописал хорошо. Мне бесит то, что они тоже потом атакуют После того, как ты даже его убил Вот что я понял. Это меня прям реально бесит Аху, пошел Еще один тупенький Но ему придется пару патронов потратить Так, патроны, все Не, ну я в пекло, ну как сказать Ну я не лез Блин, ну тут столько патронов всего надавали Как их всех не убить? Да, я думаю, можно было бы проскочить тихо. Но какой смысл? Если нам нужно еще костюм прокачать. Правильно? Правильно. Маскировка отключена. Ух ты, блядь, здесь прыгать надо. Да прыгнул, да, прыгну. Ой, да тут так-то, в принципе, не так страшно все это дело. Маскировка отключена. Я думаю, будет как-то пожестче. Так, давайте космотримся. Бэм. А, пацаны ко мне упали. Плюс один. Ох, ты же твою мать! Блять, видит меня. Увидел, хватит. Где ты там? Лови еще одну, блядь. О, ускопа. Это было круто. Просто мины его закидал, блядь. Еще минус один. Так, мне нужно пятихатку свою забрать. Где моя пятихатка, блядь? Тихо, тихо, тихо, тихо. Это было неплохо. Пока он там тупил что-то. Блядь. Проню включил. Включил. Отлично, все нормально. Все хорошо. Да, немножко пизды нагребал, но что поделаешь. Такой бежал уверенно, блядь. Эх, не фротанул тебя. Патроны. А, вижу ракетницу. Очень удобная штука. Реально удобная штука. Так, подожди, я ж только что здесь ракетницу видел. А, это автомат был. А, это здесь. о А, у меня полный запас ракетницы. Блин, его можно было с ракетницей вынести. Тоже было бы круто. Ну ладно, что поделаешь. Так, ой, мины мои. Сейчас они ко мне вернутся, да? Где? Здесь? Да, вот они. Присядь, присядь. Ну и что, ты их не берешь? Ну, давай отметим. Так. Не хочет брать. Ладно, как хочешь. Блин, ничего честно не заебал. Божьей. Ему удалось связаться с самим большим братом. Хорошие, Это... чтобы быть К нам Разработан план эвакуации. Людям есть, что противопоставить чертовым инопланетным Я даже слышал, что операцией командует старина Шерман Баркли. Под началом этого парня я в свое время побывал в таких местечках, что вы, ребята, язык бы сломали об их названии. Вот что я вам скажу. О, этого, хватит жизни, я этого, дерева... этого хватит для сюжета. Этого хватит для сюжета. Внимание всем! Это Чарли главный! Борный пункт атакован! Нужна помощь срочно! Понял, Чарли, мы уже в пути. Кстати, я тут отправил вам бойца вызывной Алькатрас. Вот, вот, подойдет. Ой, это не меня ждут, пацанята. Ща я иду. Ща иду, иду. Так, боеприпасы полные. Взрывчатка. Ой, это моё, это ко мне. Так, давайте-ка осмотримся. Так, так. Так, хорошо, парочку увидел. Но это всего лишь парочка. О, что могу сказать? Что вынесу с первого ли выстрела? Минус один. Ууу, красота, мимо. И его, и его вынес, да? Yeah. А. Что это? Правильно, скилл. Так, патроны? А, перезвездить. Отлично. Теперь я готов. Блять, опять превышение скорости спотканули. Это не очень вовремя уже, если честно. Блин, здесь позиция хорошая для осмотра. Но я никого не вижу. Даже как-то обидно немножко. А вон он ходит, юб твою мать. Отметил, отлично. А там есть кто-нибудь? Ну ладно, больше пока никого не видно. Так, ладно, пойдем пройдемся. Но одна цель отмечена точно, это мы уже вкус. Но одна не пять. Этих двух я уже выписал. А где? они без наночастиц. Даже как-то обидно. Маскировка отключена. Я думаю, сейчас еще подойдут, пацаны. Не убил. Промазал. Одного убил точно. Стоять ну. Стоять, ну. Опа. Блять, он только что на него смотрел. Тебя вообще ничего не смущает, пацан. Ему что, просто так голову разорвало. Поймет. Это... Мне не. Вот это меня сейчас смутило, конечно. Из-за того, что у меня типа. Если я правильно понимаю, из-за того, что у меня глушитель, они меня не слышат, как я стреляю. Но, блин, ты вот стоял, четко смотрел на него. Я даже почему-то не подумал, в кого я стреляю из двух. Просто взял и выстрелил. И что-то мне прям вообще-то не понравилось. Поехали. Стрелять будем? Не будем, пока. Но можно будет парочку пацанов вынести. Поехали, поехали, поехали, поехали, поехали. эпичный зашкаливает. Это было классно. Классно, но мало. Реально мало. Ну реально. И чё? Дурак шуль? Как, какой пистолет на снайперку? Меня на идиота похож, что ли группа дельта это циклоп 7 подхожу к площадке переброшу вас на вокзал постарайтесь быстро и без проблем ладно вас понял циклоп 7 ориентируйся на дым давайте подрывника возьмем ладно хочу посмотреть как он себя ведет я там кого-то не добил оказывается не стрелять, свой. Ох, конечно свой Идем. да я здесь, здесь пойдем пойдем Блин, а там кого-то не убил, ведь или ты красная метка? Смущает они а, тут уже Но все очистили Хорошо Где, где, где, где? А, ну это это ладно, это не страшно Укрой Ага, ага, ага давай, давай. Кстати, стреляет она почетче, чем прошлая пушка Почетче А, так это эти прям Пожестче которые, пацаны помощь, давай, Да ладно, он еще жив Блять, там где-то гигант Надо броник включить. вот я вообще сейчас об этом подумал Он ну, поздновато у меня Сейчас он, Подойдет сюда, нахуй! <свист> <свист> <свист> не что не, не стой, мигрант нужен, хотя ладно, <свист> он, ну, он еще жив! Они так все кричат, мне нравятся <свист> эти эмоции, которые добавили к игре. Типа там, то, там это, блядь, блядь, больно, больно, больно, ебать, как больно! Господи, эта хуйня по мне хуярит. Да блять, блять, блять, блять. Да куда тут пошли ты, не видишь, как по мне хуярят? Все, все, все, бегу, бегу, бегу, бегу. Да какой тут ложись, блять, не пробежать? Группа Чарли, спор возле меня. Чела? Командир, топазы... это Чайна. Мы почти на месте. Ой, блядь, за небом. Я тут видел корабли, идут в вашу сторону. Вас понял, Чайна. Вы слышали? Готовьтесь, ребята. Алькатранс, боюсь, что события вышли из-под моего контроля. Костюм сейчас взаимодействует со спорами. Интегрирует ага. их с нанотканью. Пытаюсь построить мостик между нашей технологией и технологией Цеф. Но нам ага. нужно больше времени. Иди со своими морпехами. Сделай то, что должен сделать. <гас> я не бросаю тебя, Алькатрас. Но теперь, если мы хотим победить, нам придется драться с невиданным упорством. Хорошо. Но это мы можем. А теперь можно мне новую контрольную точку? Боты! А, Вы я понял. Теперь я память! понял, в чем прикол. Так, а ты что? Чё... Ч эта пушка делает? Ебать! Ебать! Ебать! Вот это бомба! Ща-ща-ща, ща-ща, блядь! Ща. Бля, ну он только на дальние цели. Ну да ладно. Кончилась пчела один. Есть пчела два. А мы к ему подойдем, блядь. Да залезь ты. Я думаю минус. Ну, конечно, ну что. Еще контакт. Нет? Дайте попробую же гануть. Не, им вообще пофиг, да, я понял. Ух ты, блядь, рядом со мной. Они вообще не понимают, что я со спины пришел, блядь. Внимание! Пацаны, как вам? где там кто там где там да где кто вообще не вижу никого а вижу минус один точно минус а там еще наверху один но это ладно он ему там гранату кинули да умрешь прикольная пушка мне понравилось понравилась, классная пушка держусь хорошо а мы отходим ну ладно, ладно, отходим, значит отходим. Хрен с вами. Минус, минус, минус. Еще будут, пацаны. Слева слышу кого-то где-то. Дай, промахнулся. Так, ладно, еще с них эти надо частицы собрать. Один хрен. Где он там? Багованное говно Практически тихо Блин, пацаны такие вещи все на кипишу Я только паку, хороший Не минус жалко Теперь минус Блять. Ты меня сейчас заебать решил, да? А, а он меня бесит? Так, это мое, Это мое. Просто я потом забуду это все дело собрать. Они наверху. Блять, на верхних целях вообще не вижу смысла стрелять. О! О! О! о! Блять, а как мне теперь активировать это говно? Ага, понял. Блять. Блять, не план. ой о Так. Я вернулся к этой контрольной точке Расхуевертил тут всех Естественно пришел собирать дань Где-то кто-то еще где-то стреляет куда-то Я пока не понимаю зачем и куда Блять Кто там блять Ну блять Совсем нахуй ебобо Убить меня хотел Да куда вы стреляете то пацаны Пацаны сошли с ума я понял Ладно, не буду вам мешать, но дайте про.. Понятно, я понял. Нихуя себе. Ща-ща-ща, я кажется, полночь у меня отчет меня хотят. О, ну, вот это и хотели от меня. Перезарядился? Перезарядился. полный а! рот. Господи! Я уж маршрут ничего не берет! Отлично, Алькатрас! Тебя не ошибся. Сюда! Там ручку не давай, поживее! Сейчас мне надо бы осмотреться. А я эти... Куда ты выкинул? Что ты выкинул? Блять, что я включил? Как я это включил? Сюда, На Т? Так. Там оружие, там снайперка, тут ничего интересного. А, ракетница, надо подобрать. Не знаю, конечно, когда у меня потом отнимут оружие. Сюда, Алькатрас! Да давай, дай мне взять поживее! ракетницу -то. Ни патрона, ни пояса, ладно, ни, ни взрывчатка, ничего не дает взять. Ладно, ладно, иду, иду. Так уж и быть. Сюда, приятель, давай! Чего тут с собой захвачу? Мне понравилось. Ну все, все, все, я здесь. Рад, что ты добрался. Идем, нам нужно на центральный вокзал. Аликатера, надеюсь, твои друзья тоже меня. Я использовал твой костюм как ретранслятор. Это что за хрень? Меня зовут Джейкоб Харгриф. Возможно, вы в курсе, что костюм Алькатраса в данный момент мутирует в биологическое оружие, способное спасти нас от пришельцев. Но для завершения процесса нужен агент-стабилизатор. К счастью, ранний прототип данного биопротокола до сих пор находится в моем офисе. Алькатрас, ты должен добраться до здания корпорации Харгриф Я передам тебе координаты. Возьми с собой своих коллег, помощь тебе понадобится. И постарайтесь побыстрее. Сэфы ждать не буду. Неплохо. Так, ну все, погнали побыстрее. Пчела, если что, разберется с ближайшими целями, которые нас могут встретить. Но если произойдет опять какой-нибудь пиздец, из которого я все заберу, будет обидно. А на этом мы попрощаемся. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всех люблю. Здание Харгарифраш. Вот только главный вход завален наглухо, а все остальные блокированы системой охраны. Частично разблокирован только подземный гараж. Через него тебе и придется прорываться наверх. Образцы биопротоколов хранятся в научном секторе на 18 этаже. Лифты лестницы сейчас перекрыты, но ты можешь перезагрузить систему с поста охраны в поле. Постарайся поторопиться. Далеко идти, кстати.